الحمد لله الذي جعل صلاة الجماعة من شعر الإسلام وفرضها على محمد عليه الصلاة والسلام اللي تكون مكافة للذنب ومتهد للآثام نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ل الذي يكرم المؤمنين برؤية جماله في دار السلام ونأشهد أن سيدنا وسندنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى عليه وأزواجه وأصحابه واتبعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهدين مبعدي ووزره لكمن في عهدي خوسنا لأيمة المؤمنين حاضر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى باقية الصحبة والتابعين رضوان الله تعالى لهم اجمعين ايها المؤمن الحاضر اتاقوا الله وأطيعن الله مع الذين اتاقوا والذين مخصنون وقال الله تعالى في كتابه الكريم استعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لِتَفْتَرُوا عِلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِنَ يَفْتَرُنَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُنُ صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيْخَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَحْزُنَ مِنْ لِسَانِهِ صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال Прибегаем к помощи Аллаха вот побитого камнями сатаны. Начинаем с именем Аллаха Всемилостивого Милостивейшего. В сегодняшней проповеди расскажем тему, связанную с нашим языком, так как Посланник Аллаха, мир ему и благословление, говорит, не достигнет раб Аллаха истинной веры. Не достигнет истинной веры. Все мы, аль верующие, уверовали. И, аль хамдул мы знаем определение веры. Ихрар бил тастик бил Четыре слова – это определение веры. Кто нам это совершает, должен знать хотя бы на русском эти четыре слова, что означает иман. Вера – это подтверждение языком того, что говорит сердце. Это определение веры. Кто не знает определение веры, ему обязательно нужно это выучить. это начало. А пророк говорит, не достигнет Аллаха истинной веры. Есть еще истина. Сейчас очень много верующих, и как после пророка уже было, что среди верующих были войны, так и сейчас продолжаются именно между мусульманами, что мы видим на Востоке. Это признак того, что вера есть, а истинность верой глубоко, еще глубоко. Надо искать и искать. То есть поиск знаний. И пророк говорит, не достигнет истины, пока не будет он защищать свой язык. Это один из ключевых хадисов, который помогает мусульманам достичь истины. Поэтому сегодня мы расскажем именно про язык. Известно, что у нас есть уши, и удивительно, их по два – уши, ноги по два, руки, глаза. И хоть и они по два, но у них функция одна. У рук – это держать что-то, у ног – ходить, у глаз – смотреть, ушей – слышать. И они отвечают только за то, что было сказано. Уши отвечают только за слух. Уши не отвечают, что если ты не увидел, уши не виноваты, поэтому у ушей только обязанность это слышать. У ног, соответственно, это ходить, поэтому если не смог удержать, ноги не виноваты, потому что у ног своя функция. Он отвечает только за ходьбу, руки отвечают за, только за что-то держать. И из всего, из всех органов в нашем теле, язык отвечает не только за себя, а за все. Каждое утро органы обращаются к языку и говорят, о, язык, может сегодня будешь молчать, что мы, то есть и глаза, руки, ноги, уши, будем говорить в безопасности. То есть это как раз светится о том, что язык влияет абсолютно на все. Рука влияет только на свое свойство, только за себя отвечает. Глаза только за себя отвечают, руки, ноги за себя, уши. Язык отвечает за все органы. Поэтому в этом изучении говорится, в хадисе пророка, что нужно молчать. И если кто-то скажет, язык ведь дан, чтобы говорить, как у нас любят говорить, свинина нужна чтобы есть, спиртное нужно чтобы выпить, зачем говорит Всешнего создал? То есть так размышляет тот, кто далек от ислама. Если же мы в исламе, если мы в этой религии, то мы должны каждый день расти, то есть духовный рост у нас должен быть цель, это духовный рост. И если смотреть на духовный рост, то Именно молчание стало причиной многим святым возвыситься на высокие уровни, на высокие степени. Степень называется «эулия улла». Об этом в Коране есть аяты, мы об этом говорили. Хотя есть мусульмане, которые говорят, такого нету. Но в Коране об этом сказано, есть «эулия улла», что переводится «святой», переводится как «приближенный», как «друг», «приближенный ко Всевышнему Творцу». Есть такие термины, есть такой аят и эулие ула. Об этом говорится ⁇ ля хауфунарлих -а молях мьях занун ⁇ Они не печалятся и ничего не боятся. Есть такой аят, поэтому этот аят существует. Речь про святых. И у них стартером на рост был как раз-таки не то, что они учились где-то за рубежом или в Асхаре, или в Мейке учились. У них не был стартером, что родители были, как у Абу Ханифой, набожными. Как Сабит, который однажды взял без разрешения, яблоко откусил, а потом вспомнил, что ведь он не спросил разрешения, надо каяться. Пошел, аж семь лет отработал хозяину этого дерева, после чего он женился на дочери данного Особняка, где, и, соответственно, рос это яблоня, от которого и родился собственный Нугман, которого прозвали Абуханифа. То есть здесь стартом является только всего лишь молчание. Поэтому, если это подумает, эх, я не смогу вырастить до уровня Ауле, потому что у меня папа не Абуханифа, а дедушка не Нугман, ибн Сабит, И кровь у меня никакого внука пророка, который недавно посещал. Наш, нашей земли, то здесь любой может достигнуть и любой должен стремиться этого достичь, потому что есть хадис. Не достиг, дорога истинности веры, пока не будет следить за языком, то есть именно больше молчать, нежели больше говорить. Так вот, если человек скажет, зачем язык дан, если не разговаривать? Это особенно те, кто любят болтать. Особенно анекдоты, то есть смешить людей, думая, что он делает пользу, радует, хотя он не радует, он всего лишь, как некоторые врачи, когда жалуешься по поводу каких-то болезней, он дает лекарства, которые гасит боль, а очаг до сих пор остается открытым. Через некоторое время снова боль образуется, думаешь, вроде бы таблетку выпил. Но очаг-то остался все равно. То есть болезнь-то не ушла. Поэтому если кто-то смешит кого-то, он в реальности очаг не покрывает. Очаг-то все равно открытый. Поэтому все равно у него беда, все равно горе, хоть смеши его, не смеши, не поможешь. Поэтому здесь надо правильно размышлять. И, соответственно, если кто-то скажет, Зачем тогда язык дан? Так вот первый язык дан – это чтобы говорить, что «Ля Илляхи Илляллах Мухаммад Расулла, слова святительства веры. Сейчас Ислам, в отличие от СССР, не притесняется, но все равно раньше люди больше это, эти притажи не знали, нежели сейчас. Сейчас, когда мы даже никак проводим, проводим, назад проводим, взрослые поколения… Не то, что стесняется, даже не знает эти слова. То есть «ля или Мухаммад ас плюс перевод. Это как раз-таки показатель того, что из его окружения есть ведь один амаз считающий, он не работает, получается. То есть миссия возложенная распроснить ислам ложится на имама ли или на всех мусульман. Вопрос остается вот такой открытый. Научи всего лишь этому. То есть язык как раз, во-первых, нужен для этого. Во-вторых, языком как раз-таки мы рассказываем знания, что мы сейчас делаем. То есть сухбет, варас, это как раз-таки языком. Языком учим, воспитываем, объясняем ислам, рассказываем Всевышнего, о пророке рассказываем именно как раз-таки благодаря языку. Поэтому язык, он, конечно же, нужен. Но верующие отличаются от тем, что он размышляет. И у верующего, в отличие от неверующего, язык стоит за сердцем. То есть впереди стоит сердце. Что это означает? Это означает, что сердце подумает, язык то и говорит. У неверующего наоборот. Язык стоит впереди, сердце сзади. Язык сначала говорит, говорит, говорит, говорит. говорит потом в конце «эх, я вот обидел супругу, обидел компаньона, клиента, коллегу, обидел». То есть сердце потом соображает, но язык тоже впереди был, уже все высказался. Вот это отличает неверующего от верующего. Верующий сначала думает, но, повторюсь, сердце впереди, а сзади язык. Не говорю разум или же мозг, а именно сердце. Почему сердце? Потому что пророк говорит, в теле человека есть кусочек мяса, когда этот кусок, «Праведный будет праведным все тело. Когда этот кусочек мяса будет портиться, испортится все тело. Будьте внимательными, этот кусок сердца, этот кусок мяса – это сердце», – говорит пророк. То есть, как мы видим из этого изречения, что сердце влияет абсолютно на все тело. Поэтому мы, в принципе, и стараемся в месяц Аллаха больше читать их «Ихлас», в Месяц пророка, больше читать салават. Опять же, некоторые люди, которые не имеют достаточного знания, говорят, почему вы только во время месяца пророка читайте салават? В другие места почему не читаете, почему алит не в другие месяца? Тогда просто тогда задавайте Всевышнему. Почему Всевышний называет свой месяц своим, пророк называет свой месяц своим? Почему? Пророк делит название Мой, говорит месяц, месяц моей умы, говорит, почему он их разделяет? Мог бы сказать бы. «О, мусульмане, все месяцы одинаковые, поэтому одинаково читать, одинаково молиться». «Но ведь нет, он разделил, сказал, это мой месяц». Для разумных это как раз-таки предложение, которое называется с арабского как «Тархим», то есть тема про сокращение слов. Когда мы разговариваем, например, если говорим «ты…» «Совершил ли омовение?» Никто не отвечает «Да, я совершил омовение». Никто так не разговаривает. Все говорят «Да». То есть коротко ясно. Что он делает? Он сокращает слова. Это называется «Тархим». То есть сокращение глаголов, сокращение некоторых э, дополнений в части речи. Потому что кратко сестра таланта. «Ты дома совершил?» «Да». Никто не скажет. Та совершил. Поэтому и пророк иногда говорил коротко и ясно, иногда говорил чуть-чуть длиннее. Поэтому в Коране есть такие указания, как «итнап» и «иджаз мусавет». То есть аяты, где пророк Моисей тянул речь, называется «итнап». И были аяты, где идет диалог со Всевышним Пророком, очень коротко. Там, где Пророк Моисей тянет разговор со Всевышним, ответ простой – Пророк Моисей хотел больше разговаривать со Всевышним, потому что это с чем сравнить. Вот какой голос в мире есть самый красивый? Вот если у вас не атрофировались уши? то вы скажете, какой красивый голос, охота его слушать и слушать. Будь он Коран читает или песню, или что-то просто говорит, или просто стихотворение читает, все скажут, охота его слушать и слушать. Так вот, Моисей, мир ему, Муса, салям, слушал, разговор со всем торцами. И чтобы больше разговаривать с ним, он тянул специальную речь, тянул разговор. Называется «итнап», тянуть. Например, все говорит: что это, Муса? указывая на посох. Моисей же знает, что это. Но Всевышний-то спрашивает, что это, но с намеком на другой вопрос. Зачем она нужна тебе? Так говорится в толковании Корана. Но пророк Моисей понимает, под вопросом, что это, надо объяснить, зачем она нужна. Пророк Моисей в курсе. То есть он понял э, цель разговора, цель вопроса, но говорит, «О, Всевышний, это мой посох». Но Всевышний сам видит, что это посох. Почему так говорит? Потому что он хочет тянуть разговор. Если он скажет, «О, Всевышний, ты спросил, что это?» А, я же понял, вопрос какой, зачем она нужна. Отвечаю, Всевышний, это посох, мне нужен, чтобы я опирался и ходил. Вот так надо было разговор. Но Он говорит, «Это мой посох». Но Всевышний, знаешь, это посох. Он специально так говорит, потому что понимает, что если он ответит на вопрос – на этом разговор закончится. Больше не будет разговора. А он это тянет, потому что ему охота больше разговаривать. И вот к чему весь разговор. Весь разговор к тому, что пророк надо говорил коротко и ясно. То есть мой месяц. Намек на что? Для разумных ответ понятен. Намек на то, что нужно в этом месяце читать салават и проводить маулит. Кто не хочет пусть хотя бы языком, что делает, бережет язык, потому что вдруг в один день поймет, что он был неправ. Ведь язык, что говорится, это и средство достижения вознаграждения, но и также средство достижения греха. Пророк Мухаммад Мустафа алейхи ассалям, говорит по поводу тех, кто очень много говорит, не только анекдот, а очень много говорит, и бесполезно. Король говорит, кто много разговаривает, кто много говорит, у него будет очень много ошибок. У кого будет много ошибок, у того будет увеличиваться грехи. Видите, какая связь? Если наблюдаете за своими грехами и за вознаграждениями, в день, если вы себя отчитываете после захода солнца перед сном, то понаблюдаете, грехов больше ли или больше вознаграждения, не считая намаз. Намаз – это подарок Всевышнего, это мы выполняем, иногда же на автомате. Если спросить, что на утреннем намазе читали утреннего сунны, кто вспомнит? Все будут думать, утренний намаз, я встал, да, а что читал? Аллах знает, что я читал. Поэтому ошибки есть, но они являются лишь началом грехов». А все это начинается ад языка, то есть кто много говорит. Соответственно, у кого много грехов, тому ад намного близок. Поэтому Всевышний Аллах говорит, не говорите «тому-тому-то халяль, а тому-то-тому-то харам». То есть бывают такие места, где люди называют в сфере своих знаний «что-то халяль, что-то харам». Например, распространенная шутка — это называть сок вином в руках и, держа сок, говорит, хочешь вино? То есть шутка, но называть халяльный напиток харамом называется выход из религии ислам. То есть человек, если умирает, он умирает невеже... неверующим, потому что он назвал дозволенные харамом, то есть запретным. Такой же был случай, аналогичный случай был, когда Пророк вернулся с одной супруги к другой супруге, и у него был запах меда. Супруга делает замечание, говорит: "О, Пророк от вас дурно пахнет". Пророк понимает намек, то есть какие с Мусаали одно предложение, но смысл другой. Предложение "От вас дурно пахнет", какой смысл? Вы зря к ней пошли, зря пили медовую воду. Такое предложение. И Пророк это понимает, потому что он очень разумный и она разумная. Вот с разумными легко разговаривать. Но предложение, смотрите, какое предложение. от вас дурно пахнет. Может подумать, духи что ли, адикалон. Нет. Пророк понимает наш что намек, ведь он пил медовую воду только у другой супруги. Вернулся к другой супруге, он заревновал и говорит: "От вас дурно пахнет". И Пророк говорит: "Отныне больше медовую воду пить не буду, для меня харам". «Все, табу, запрет, не буду пить больше». Та да, успокаиваться, проходит время. И сразу же аяд из Корана. «Кто смеет запрещать то, что я разрешил?» То есть вот мы видим, как халяль остается халялем, а харам – харам. То есть если халяль кто-то называет харамом, а кто-то харам называет халялем, как некоторые говорят же, нам чуть-чуть водки пить можно. Все, когда сказал «можно», все, человек лишается веры, он уже не мусульманин, он, он выходит из религии. Поэтому, милость миров, наш заступник в будущем, сотный день, пророк, печать всех пророков говорит, кто прогонит свою Гнев в свою обиду, кто прогонит, бывает такое, что человек обижается, гневается, ходит такой дуд, раздутый весь. И вот прогонит. кто говорит, это говорит, прогонит, вот это качество, вот это обидчивое качество, то Аллах от этого человека отдалит наказание. В исламе очень легкие моменты есть в жизни, когда Спрашивают людей, как жизнь. Они говорят, вот столько проблем, там проблем, тут проблема. А, оказывается, причина в чем? Причина в обиде. То есть человек обиделся, на тебе наказание. Но если он во время обиду что делает, право говорит? Если на обиду прогнал, то Аллах от него отдалит наказание. Очень легкий метод для счастливой жизни. И в продолжении хадиса, а кто сохранит язык, что Аллах скроет все его грехи. Вообще, аль ходишь, никто не видит твои грехи, а весь в грехах, а никто не видит. Это же очень хорошо. Потому что в сутный день, когда будут воскрешены, некоторые люди будут говорить Всевышний, о Всевышний, такой-такой-то человек идет в рай, Всевышний скажет да. И тогда человек скажет, как он идет в рай, если он имеет вот такие-такие-то грехи. Все скажут: откуда ты знаешь? А я свидетель, он сам рассказывал. И тогда всешнего разворачивает. Это вот для тех, кто любит разговаривать. «Э, было уж, да, и в армии пили, и в СССР там гуляли, да, было». Можно ли так говорить? Конечно, если хочешь светили, пожалуйста. Но потом свое мнение развернут, потому что светили есть. А пророк говорит, кто сохранит язык, то все грехи, все его ошибки Аллах скроет. То есть идешь в рай, весь только грешный, Никто не включит что ты грешный, кроме Аллаха. И никто палки в колеса не засунет, никто не скажет, «О, Всевышний, он идет в рай, ведь он совершал грехи такие же, как и я, а почему-то я не иду, а он идет, но он каялся, он до утра каялся, а этот не каялся, а палки сувать умеет». Поэтому что возьмешь? Поэтому вот самый легкий совет советы пророка – это прогонять обиду и сохранять язык. И в завершении слова пророка Аиса, алессалям, он говорит, предыдущий пророк, пророк который называет Рухулла, что означает Дух Всевышнего, Он говорит, весь разговор, где не поминается имя Аллаха, разговор впустую. Весь разговор, где нет имя Аллаха, и весь разговор впустую, пустую. Пустословие. Каждое молчание... Вот мы как раз весь разговор ведем про молчание, чтобы язык молчал. И вот Иисус миримо ему говорит, «Весь, все, все молчание без размышления – это невежество, говорит». То есть не просто надо молчать, а надо размышлять, зикр делать, поминать Всевышнего, думать, как я создан, какие руки есть, ноги есть, какая красота. И каждый взгляд без урока – это бесполезный взгляд. То есть каждый человек смотрит на мир, и он должен взять пример для себя. И, соответственно, когда мы говорили по поводу языка, что он должен стоять за сердцем, как раз таки говорится – что когда придет время разговора, то человек обратится к сердцу своему. То есть он будет говорить от сердца. Это уровень людей, которых называют духовно развитый или духовно нравственной, высокого уровня духовный, где есть контроль над гневом, над эмоциями. Вот как раз он обращается к сердцу. И если есть пользу, он говорит. Правда если он говорит, но если бесполезно, он молчит. Соответственно, тот, кто является невеждой, джагиль, то у него сердце и язык на одном уровне. Что приходит на язык? все говорит без фильтра. И поэтому в завершении слова Лукмана аль-Хаким, он говорит, Молчание это мудрость, но таких мало.